Приветствую вас представители знака зодиака Овен Мы сегодня посмотрим, какие основные события, вообще атмосфера фон будет для вас в феврале месяце Первое первое, второе число будут достаточно неплохими Я думаю, что возможно что-то вам удастся там удачно порешать по финансовым вопросам а вот 4, 5, 6, там уже будет полнолуние, которое будет проходить в знаке Зодиака Лев. Лев для вас это пятый дом. То здесь могут быть какие-то напряжения, возникшие, связанные с вашими детьми, вашими любимыми. И плюс еще и будет формироваться отрицательный аспект от Венеры к Марсу. Это дни конфликтов, дни Серьезного такого эмоционального напряжения, постарайтесь воздержаться и не выяснять отношений. Также поездки в этот день короткие будут неблагоприятны, как и любые новые знакомства, ну и вообще любые контакты, с учетом и каких-либо договоренностей, подписания договоров. Все это имейте в виду. А вот уже 8 числа. Венера поможет вам, она сформирует благоприятный аспект к вашему второму дому и может принести к вам неожиданный какой-то финансовый доход, достаточно приятный. Также возможно какие-то интересные знакомства в эти дни. Ну, эмоционально вы будете находиться в хорошем, таком дружелюбном расположении духа. 10-11 Венера будет находиться, вернее не Венера, а Меркурий будет находиться в соединении с Плутоном, уже в последних градусах в Козероге. И в этот период вам будет шанс сделать какое-то очень важное, договор, провести какую-то финансовую сделку, поскольку для вас это 10 дом, дом карьеры будет шанс ну, заключить нечто очень важное, что впоследствии даст вам хороший высокий доход также с 11 числа начинает Меркурий переходить в Водолей, Водолей для вас это зона дружбы вам захочется больше контактов, общения, передвижения. Будете стараться окружать в ближайшие три недели единомышленниками, соратниками. И, может быть, даже будут какие-то вас совместные идеи, проведение там коучингов, каких-то мероприятий. В общем, будете максимально активны. Также 14-16 Венера будет формировать благоприятный аспект нептуну в вашем двенадцатом доме ну помимо того что это вы лично будете в очень хорошем таком расположении духа ну знаете что-то вот такое тайное оно mm -hmm. будет очень приятным для вас и Я даже не знаю, как по 12-му, думаю, может быть, подарок какой-то получите, безвозметное что-то. А может быть, какая-то тихая любовь у кого-то возникнет, тайная, которую вы будете лелеять в душе. А кто-то, может быть, создаст, начнет создавать какое-то произведение наедине, напишет стихи, например, или создать какую-то красивую картину. Какое-то тайное вдохновение или любовь тоже тайное ожидать могут вас в эти дни. Одновременно здесь будет формироваться у вас аспект от Солнца к Сатурну. В вашем одиннадцатом доме это что-то будет связано с друзьями. Возможно, придется взять какую-то ответственность за кого-то и быть крайне дисциплинированным. Ну, а также там могут быть какие-то ограничения, связанные с вашим дружеским окружением. 17-18, пожалуйста, смотрим. Здесь будет какой-то интересный у вас шанс, знаете, очень будет благоприятные дни для переговоров, для того, чтобы расширить свой кругозор, учитывая, что Юпитер идет по вашему первому дому, он насыщает вас огромным оптимизмом, и плюс в гостях у вашего Марса он дает вам огромную пробивную силу, обязательно, то есть если у вас есть план о чем-то договориться, и вы там сомневаетесь, получится или нет, вот Выбирайте для этого 17-18 число обязательно получится, ну и плюс поездки дружеские тоже могут быть очень интересными. 18 числа так у нас переходит солнце в рыбы, особо на вас оно никак не отразится, и вот 18-19 Венера уже даст какой-то результат по Плутону. Давайте посмотрим, так что у нас тут такое Плутон. Это 10 дом. Могут быть какие-то тайные доходы, получение тайных доходов, может быть очень выгодное предложение, но оно скорее всего не будет или официальным, или это может быть как-то связано с благотворительной организацией. Также, если ваша деятельность связана с медициной, тоже здесь может быть очень хороший результат, нечто очень удачное. И вообще со сферы услуг. 20 числа будет новолуние, новолуние пройдет в рыбах, тоже для вас это будет ну, практически незаметно. А вот интересно будет то, что Венера перейдет в ваш знак. Опа! Венера тут у вас в своем знаке будет чувствовать себя очень вольготно. Вы будете чувствовать появление в себе огромной сексуальной силы, хаоризмы и страсти. Вам будет очень легко знакомиться в ближайших три недели с вашим окружением. Для того, чтобы добиться какой-либо цели, вам достаточно будет просто включить всю свою сексуальность. И у вас обязательно все получится. Больше будет проявляться с вашей стороны. Также таких качеств, как ревность, как желание завоевать любой ценой. ну я думаю, что у вас это должно получиться без труда. Также еще 20-21 будет квадрат от Меркурия к Урану. Это ваш второй дом. Значит, смотрите, здесь могут быть... Так, сейчас, секунду. Так, у меня тут случайно подвинулась карта, значит, это будет квадрат от... Значит, смотрите, похоже, что могут быть какие-то неприятные ситуации с вашим коллективом, вашим дружеским окружением, и как это все решится, что нужно сделать. Ну, будет шанс договориться. Знаете, могут быть какие-то непонятные ситуации из-за денег. Что-то связано с финансами. Но, тем не менее, у вас получится как-то разрулить эту ситуацию, получится договориться. Ну и месяц закрывает. Очень красивый аспект который будет точно уже 1 марта, это соединение Венеры с Юпитером, с Хероном, и все это дело в вашем первом доме, поэтому вас ожидает большое счастье, это аспект благоприятный для брачных ситуаций, для знакомств, для зачатий, вы будете настолько удачливы, что грех не воспользоваться таким периодом, и не предпринять что-то такое рискованное, чего вы раньше боялись предпринять. Ожидайте большую удачу и радость. Для тех, кому интересна более глубокая эзотерическая часть, я задам вопрос карты, какого главного события будут касаться делам для Офна в феврале. Значит, это друг, человек, которому вы доверяете, письмо вы с ним вместе что-то решаете подписывайте документы и коса я думаю что это может быть или разрыв договора или может быть какие-то очень важные решения связанные с получением бумаг но по косе это вы как будто бы закрываете закрываете какой-то вопрос который с этим человеком который может быть, вы перестаете с кем-то общаться, заканчиваете переписку, ну, идет закрытие, может быть, даже каких-то ненужных для вас отношений. Ну, посмотрите, кому интересно, напишите. Я желаю вам благоприятного февраля, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, кому интересно, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.